Ребят, всех приветствую, сайт Кабура, пополнил сюда рубль 71 И сейчас могу забрать 171 рубль Я поставил этот рубль, получается, на 2 мины Но я хочу пробить еще одну ячейку, чтобы забрать x300 Это будет 513 рублей Вот, а также напоминаю про группы, что вы можете вступить в эти сообщества И каждый день получать на свой баланс до 100 рублей Вот, как с так и с То есть в общей сумме у вас будет 200 рублей и на эти деньги вы можете смело играть и как бы выводить их депозит для вывода сайт абсолютно никакой не требует поэтому можете вступить в группы и каждый день получать бонус так приступим к, к этой кобуре ой даже не знаю куда бы нажать три ячейки три пустых блока и у двух из этих блоков получается есть мина это это очень сложно Конечно, было бы классно, если бы я угадал, но если не угадал, я, получается, пополню сюда и буду играть. Ну, чтобы вернуть этот выигрыш. Обещанный, так сказать. Эээ, X300, 513 рублей. Давайте, я даже не знаю, давайте... Давайте вот эту верхнюю, может быть, нажмем, или как... Это свежим. Давай, короче, я нажму. Что будет, Да, сайт выдал 516 рублей. Короче, сейчас попробую еще одну тактику Попробую пополнить сюда тысяч пятьсот Вот, я слышал, что если сейчас В крупном сделать пополнение То сайт начнет лучше выдавать По маленьким ставкам Это мне товарищ подсказал Сейчас планирую проверить вот это вот Если это реально так работает, то будет классно Хотелось бы конечно еще поднять рублей Не знаю Может быть сто и будет круто. Так, все, пополнение зачислено, будем играть. Так, давайте по маленьким ставочкам попробуем. В принципе, это как бы логично, что сайт видит, что как бы баланс большой, а игрок ставит там маленькие суммы. То по идее, как бы. Как бы он должен выдавать. Во. Ну, сейчас что-то не ахти. Ну, давайте несколько игр сыграем посмотрим что будет по выдаче сегодня еще планирую получается заснять сайт иннибудь я вчера на иннибудь играл у меня 700 рублей получается стояла э, в этой в ожидании я так получается пополнил туда сколько вроде как рублей 400 и с них уже поднял 300 рублей. В принципе, за пару минут, там, за сколько я, минут 5 поиграл. И получил такой вот неплохой бонус. Я считаю это неплохо. Вот, так может каждый просто зайти, пополнить. Ну, на ту же самую кабуру, например, как, э, какой-то там рубль, 2 и <laughs> словить x500. Ай, нет, подождите, я словил x300. x300 и сумма выигрыша была целых 513 рублей. С 1 рубля 71 копейки вроде бы. Не, ну это круто, это очень круто. Сайт Кабура сегодня порадовал конкретно. Так, вот, если сейчас, получается, начнутся сливы, то все, я ухожу и перехожу на инвуте, Потому что это так не делается. Что я, получается, пополнил сюда вот, и сайт у меня пытается забрать эти деньги. Это так, это нехорошо. Это очень нехорошо. Главное не входить в азарт и вовремя забирать свои выигрыши. Вот, смотрите, уже три, <главное> три ряда закрыл. <главное> Нормально. Да, можно было бы забрать Х6, но... Но я захотел пройти, походу, еще раз две мины. <главное> Сайт Кабуро это очень стабильный сайт, он работает с апреля 2020 года. вот Легендарный сайт, так скажем. Комиссий для вывода никаких не берет. И в принципе на пополнение особо комиссии... Ну, именно сайт не берет, а вот платежные системы они комиссии берут. И то э, не все. Ну, в плане не все эти, как его, рубль 71 я пополнил. Не во всех направлениях Вот так будет правильно выразиться Там вроде бы с карт То не берут А если там с каких-то там Киви кошельков, то тогда будет Но это в принципе-то от сайта и не зависит Самое главное, что вывод сайта осуществляет Без каких-либо комиссий Потому что я вот смотрел другие сайты И другие сайты там чуть ли не По 10% комиссии берут Но это же бред это же реально бред. Давайте сейчас области закроем вот тут. Если получится. Х10 есть. О, сейчас у меня может быть Х20. И что? а Х20 есть. Это очень хорошо, это очень хорошо. Сейчас за пару минут, может быть, еще поднимем что-то. Вот, уже красное. Да... Так, так, так. <смех> Планирую на инвуте сегодня пополнить суммы такие небольшие. Ну, рублей 30 пополню, чтобы поиграть, про про проверить, что по выдаче будет. Вот, и попробовать с маленькой суммы подняться. <смех> Потому что не у каждого же пользователя есть возможность пополнять там большие какие-то суммы. Ну вот возьмем чисто символически 30 -ку. Ну, цель хотя бы сделать x2, x3 от этого депозита. А главное вовремя остановиться и забрать выигрыш. Вот. Сайты NWT и Кабура в принципе, выводят довольно быстро регламент вывода до 24 часов. Но, в принципе, то иногда они выводят быстрее. Ну, часа за два, за три. А иногда бывают моменты, что сайты автоматически выводят. Но это я я не знаю, как это работает. Наверное, тогда, ну, когда админ в сети, то он выплачивает быстро. Не может же там он 24 на 7 смотреть за сайтом там, и выводить. Хотя это, в принципе, настраивается алгоритм. Ну, там, автовыводы, чтобы автоматически это все без его участия. Но на сайте такого нету, Все вручную выводит администрация. Так, ну мы уже подняли, получается, сколько рублей? 40. Но нужно больше. Ну, смотрите, квадратик. Квадратик. Ага. Вот и все. И да, я про конкурс тоже не забыл. В конце ролика сделаю конкурс. Напоминаю, что в прошлом видеоролике... Я объяв... Этот, объявлял конкурс, что нужно было оставить комментарий. И победитель получит там около 3000 рублей. Вот, сегодня, сегодня определим. Я программку нашел, вот специальную, которая по комментариям определяет. И попробуем определить. <coughs> так. -с. Не, ну в принципе, в принципе, вот я вот сделал крупный, крупное по пополнение то сайт хотя бы не сливает <laughs> это очень радует поэтому ну в принципе эта тактика можно сказать что работает не так конечно хорошо как хотелось но но она работает поэтому если там вы выиграли очень много то сделали там пополнение например рублей 400 500 и вот так вот пробуете, может быть, по рублю, по два, покликать. Может, x200, x300 словить. А это, в принципе, -то, ну неплохая сумма будет. Если с копейками еще ставить, то она умножится так неплохо. Так, нужно будет еще показать вам, как пополнять сюда. Там через фрикассу это все делается. Я тоже в конце ролика покажу. Так, что по минам? Что-то х половиной только было. Ну, держит на прежнем уровне. Так. Давайте на дайсах, может быть, на дайсах поиграем еще. Давайте поставим 60%, пару раз покликаем. Посмотрим, что по выдаче на дайсах. Но на кобуре я дайсы не люблю. вот э, Не знаю, на инвуте мне дайсы... Нравится больше, потому что там шанс выигрыша больше. Ну, в плане выдачи, да? Поэтому. На кабуре я, в принципе, то на минах играю. Потому что на инвуте 1% падает. Ну, маленькие проценты, в принципе, падают намного чаще, чем на кабуре. Не знаю, с чем это связано. Но, наверное, алгор... этот алгоритм такой. Кстати, так прикольно расположены эти две мины были. Можно было бы угадать. Ну, хотя бы еще бы словить x30 бы, было бы круто. И забрать. Что будет. И на вывод это все поставить. Вот. В принципе, если у вас есть свободное время, вы можете ну, чисто символически на бонусы поиграть. Если вам повезет, то вывести с бонуса. Только главное не создавать мультиаккаунты, потому что при создании мультиаккаунтов выплаты производятся очень долго. Там, ну, это уже администрация решает. Когда вы, вы, выплатить вам, так скажем. Или же, если хотите создавать, то, ну, как бы пробуйте это делать на. Не знаю, на других устройствах как, каких-то или другие, другой браузер использовать. VPN ставить смысла нету, он не поможет. Я уже пробовал, так скажем. Ну, в принципе, смысл это этих бонусов. Если можно. Не знаю. Если можно пополнить немного и поиграть так. О, смотрите, Х-15. Не, это Х-12. Нормально, нормально. 24 мины что-то неохотно выдают. Неохотно. Сейчас 22 попробуем. Давайте на дайсы. Давайте 1% слоя. Может быть 1% в ролике-то выпадет. Давайте 5%. Опа, сразу же. Ну это просто повезло, потому что ну, кобра на дайсах мне очень слабо выдают. Давайте 10%. Вот смотрите. 3, 4. Это около 5, 6. Шестая ставка это, и уже не... нет выдачи. Ну, давайте вернем на 50%, если получится. Да, получилось. <клёх> Ставим опять-таки две мины и попробуем еще раз пройти. Так, так, так. Вот, смотрите. Ага. Думал, сейчас красивенько можно закрыть. Но что-то сайт решил забрать. Так, так, так. Не, ну Кобара, в принципе, это сайт стабильный. Я играю чуть ли не с момента создания этого сайта. Вот. Сайт стабильно выплачивает все. Мне этот сайт очень нравится, поэтому советую его и вам. Администрация сайта очень хорошая. Всегда там какие-то делает в виде бонуса иногда там с раздачи может быть не знаю рублей 40 упасть это на инвуте так у меня было на кобуре максимум у меня было с раздачи это десятка ну, в принципе тоже с десятки можно поднять как бы если повезет вот смотрите x6 давайте заберем в то же время баланс уже как видите у меня увеличивается <смех> Славно, что не в минус просто. Вот понемногу, понемногу и поднимается баланс. Ну это круто, это очень круто. Просто сидите себе в кресле, да, или на диване, и вот так вот на коборе играете, и стабильно вот зарабатываете на этом сайте. Так понемногу можно играть, чтобы ощутить, так, сказать, так скажем, выдачу. Так, x6 есть уже. Давайте x, не знаю, x10, может. x20 давайте. И x30, я очень хочу x30. x30, эй, жалько. жалька жалька x30 не выдал сайт. Хотя нужно было бы как раз таки забрать x20 и было бы у меня уже на балансе 2 не, не досмотрел так скажем не досмотрел но ну, ничего <клес> <клес> вот вижу что на сайте есть еще проверка честности игры вот хэш игры не знаю это правда или нет но присутствие, присутствие это очень радует <клес> давайте увеличим ставку посмотрим что будет по выдаче Слабовато Я так понимаю, сайт уже начинает кушать Деньги мои Да и в принципе, это же получается Сайт выдал И теперь, наверное, хочет вернуть Вернуть свое Но я вовремя постараюсь остановиться Чтобы много не проиграть Потому что Проигрывать я не люблю. Вот, в небольшой плюс выйти и уже нормально. Как бы. 500 рублей это тоже деньги. Но я попытаюсь сегодня еще на инвуте поднять, чтобы было там, не знаю, рублей 800 за день. Ну что-то игра не, не началась. Так, давайте дальше. Во, уже видите, уже баланс опускается ниже и ниже так так так так x6 ну немного вернул но все равно слабовато так x5 они а, это это шаг 5 был Я, <laughs> не туда посмотрел так так так ну походу походу уже все давайте поставим рубль 70 и уже на эти деньги сыграем если сайт забирает то все я забираю вот эти вот 240 и ухожу ну, поставлю на вывод и пойдем поиграем на инвуке пока ожидаем пока ожидаем выплату так давайте на 5 буду себе выводить На Киви сайт тоже водит, но я на киви вывожу редко там. Мне больше на Пиатрикс нужно. Так, ну, выплату я поставил и сейчас получается нужно переходить на инвути. Я думаю, часик это два ее одобрят. Так, старый добрый инвути. Давайте пополним на него тридцатку. Вот. Если.. Если проиграем, пополним еще. Если проиграем еще, то уже больше пополнять не будем. Оплачиваем. Так, тридцатка есть. Что делать? Так, кстати, что у меня вчерашний, вчерашний вывод? Да, он уже в обработке. Я себя на PR вывожу. Кстати, администрация проекта платит целых 17%, чтобы одобрить выплату на PR. Поэтому это очень похвально. Такие, такие проценты платят, что... Достойный сайт. Так. Давайте 60% покликаем еще. Удвоем? Нет, давайте утроем. 4. Давайте минималочку. Попробуем словить этот 1%, если получится. Во. Получи получилось. Ну, в принципе, то сколько я... Минуты, наверное... Даже, наверное, минуты нет. И я уже x3 сделал смело. Ну, в принципе, особо не рискую У меня как было, вот, 130, наверное, так и оставалось. Баланс опускался максимум до 128, как я помню. то Поэтому, в принципе, я особо и, и, и не рисковал, да. Давайте поставим, не знаю, 92%. Вот, и что, давайте, может, раздачу получим. Кстати, вот раздача. Раздача, это вот рубль 93%. Ну, иногда такое бывает, что с раздачи падает и по сколько? По 20, по 30 рублей. Ну, это, в принципе, это неплохо. Каждый день, если будете уделять сайту, не знаю, минуты, может, 3-2, то, в принципе, это шанс что-то поднять-то. Ну, он будет. Мало, но он будет. Давайте 50% поставим. И на 50. Блин, уже, уже хочу выводить. На... Так, -с. все, короче. Ставлю это все на вывод. Потому что заигрываться это нехорошо. Х3 сделали, сделал. Я свою цель получается выполнил. 132, 14. Так, да. Ну, в принципе, я думаю, сайт выплату одобрит быстро. Потому что сейчас у меня вечер. А вечером мне выводит довольно быстро. Так, может уже? Нет, еще не, не одобрен. Так, нужно определять победителя уже. Сейчас еще проверю по кабуре, что у меня. Ожидание и обработка на инвуте. А на кабуре уже выплачено, уже выплачено. Получается, я ставил в 16.58. Ну, это уже такое вечернее время. И мне пришло в 16.59. Получается, ну, около одной минуты. Сайт выплачивал даже меньше меньше минуты а invote что invote может уже выплатили ainvote а, инвути... а да кстати invote уже выплатил тоже около минуты прошло хотя обработка выплат где-то до двух дней может идти но это не от сайта зависит от платежной системы так давайте определяем победителя ух это круто так сука комментариев тут комментариев так неплохо 30 ух ну что кто у нас будет победителем music music page да не ну я поздравляю тебя короче ты победил в конкурсе у тебя есть ровно три дня чтобы забрать выигрыш так я хочу посмотреть когда создан твой канал так это, ага, 19 год. нормально пойдет вроде бы не бот Так, так, так. Да, кстати, как пополнять? Ребят, нажимаете кнопку синюю, да, пополнить, да, выбираете сумму 500, ну, например, я пока покажу вам, вот, и фрикасу, да. Так, теперь, теперь у вас получается вылазить в вот эти вот способы оплаты, тут криптовалюта, карты всякие, вот видите, с карты мир, то без комиссии, с юмани без комиссии. Вот, поэтому... Как-то так, можете сами пополнять. Или же, если вы не умеете, то напишите мне, я вам ну, обучу вас. Так, Music Page я поздравляю тебя. У тебя есть три дня, чтобы забрать свой выигрыш. Поэтому пиши мне и забирай свой выигрыш. На этом видос, наверное, буду завершать. Всем удачи, всем пока.